Да уж, не думал, что скажу это снова, однако никакие VPN для твоего iPhone больше не нужны. В этом видео вкратце, но максимально подробно я расскажу, как при помощи всего лишь одного приложения можно изменить местоположение твоего айфончика, при этом пользоваться теми же плюшками, что и с VPN, анонимайзерами, прокси и прочей подобной ерундой. Звучит неплохо. Заваривайте чай, кофе, берите что-нибудь вкусненькое и устраивайтесь поудобнее. Меня зовут Артем, и вы на волне канала Apple Finder. Поехали! Не хочу сказать чего-то плохого и тыкать пальцем, но VPN достаточно энергоемкий ресурс для любого айфончика. Во-первых, значительно страдает скорость интернет-соединения. Во-вторых, в течение регулярного использования пагубному воздействию подвергается аккумулятор и процессор. У первого компонента уровень заряда стремительно тает на глазах, а второму порой приходится задействовать абсолютно весь свой потенциал, чтобы какая-то непонятная утилита функционировала стабильно. В-третьих, у 90% бесплатных сервисов качество предоставляемых серверов, мягко говоря, осторожно оставляет желает лучшего. То выскочит ошибка соединения, то в момент использования произойдет отключение по непонятным причинам и так далее. На самом-то деле ситуации, в которых может потребоваться это приложение, о котором пойдет речь, вагон и маленькая тележка. Например, вы активный пользователь ВКонтакте, постоянно слушаете там музыку и уехали за границу. Однако доступа там к ней не будет. Или захотели вы наоборот воспользоваться сервисом музыкального приложения или для просмотра сериалов на иностранном языке, которую ваш регион по тем или иным причинам пока что не завезли. Живем с вами конечно в эру развития высоких технологий если бы вам никто не несколько лет назад рассказал про приложение которое на любой версии iOS способно изменить геопозицию в пару кликов с вероятностью 0,99 я бы этому человеку точно не поверил однако на сегодняшний день в 2022 году это стало вполне возможным правда, есть нюанс. Чтобы это сделать, необходимо наличие компьютера. Однако не думаю, что для вас это может быть явной трудностью. Так, давайте уже перейдем к самому интересному, как это все работает. Но я бы хотел договориться с тобой. Прямо сейчас я выполню максимально простые манипуляции по смене геолокации на своем iPhone, Продемонстрирую, что все работает. Ты делаешь все то же самое, что и я. Если у тебя все работает, ты ставишь лайк этому ролику и подписываешься на канал. Но если нет, то, как говорится, на нет и сюда нет. Можешь какой-нибудь комментарий Комментарий гневный оставить, я помогу тебе в этом вопросе. Подключаем телефон к компьютеру и загружаем, прошу заметить, бесплатную программу iOS Location Changer от ULTFL. После установки запускаем приложение и выбираем самый первый раздел Change Location. Кликаем на опцию Enter и в строке поиска вводим город, область или страну. К примеру, я возьму Сеул, Южная Корея. Затем кликаем на заветную кнопку Start Modify и в этот самый момент, о чудо, происходит настоящая Магия. Вуаля! Готово! Теперь айфончик действительно будет думать, что на данный момент мы находимся в Южной Корее. Самое интересное, что абсолютно все сервисы гаджета отображают фейковую геолокацию как настоящую, будь то местоположение в WhatsApp, Яндекс.Навигаторе, стандартных картах Apple Maps и так далее. А самое крутое, что таким образом мы обходим все ограничения, как при помощи тех же VPN-сервисов, мы получаем максимально стабильное интернет-соединение даже без потери скорости. Помимо стандартной функции смены локации, в приложении Location Changer можно сымитировать прохождение определенного маршрута из точки А в точку Б. Подойдет для игр, например, завязанных на работу с геопозиционными данными. Третий раздел практически точно такой же, что и предыдущий, просто-напросто можно добавить промежуточные точки на конкретном маршруте. И четвертый вариант – это более точная настройка геопозиции устройства при помощи джойстика. Прикольно, что функция подмены локации будет работать и дальше, даже если отключить устройство от компьютера. Однако, если вы наигрались вдоволь с этой возможностью и хотите восстановить настоящее местоположение, достаточно загрузить ваш iPhone. Данная опция работает исключительно в развлекательных целях, поэтому имейте это в виду. Вот как-то так. Надеюсь, что данный ролик был для вас максимально полезным. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому и другим видео, а также делиться ими со своими друзьями и родственниками в социальных сетях. Благодарю за просмотр и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!